Оль, какой совет ты дала бы человеку, который вот только-только понял, что дальше жить так нельзя, надо что-то делать и ну, нужен какой-то первый шаг? Ну, если, если дать совет, я бы сказала так. Необходимо найти человека, который уже прошел этот путь, присмотреться к этому человеку, к тренеру, к эксперту, обратить внимание на, на то что вы хотите для себя от него принять и если вас устраивает а, внешность тренера и а, по отношения к жизни его путь который он прошел то конечно проще всего Просто пойти к нему пойти, и про... пойти, за ним, пойти да. за ним и пройти этот путь под ручку, как я говорю. Просто взять и пройти под ручку. Скажу почему. Потому что именно вот с тренером легче идти, с экспертом. Чтобы не тратить лишнее время. Чтобы не было вот этого, знаете, как я шла и в какие-то, как слепой котенок. Вот угу. это, на это ушло очень много времени. Это время, а время – это самый ценный ресурс. И, конечно же, я желаю, чтобы люди а, этот самый центр, ценный ресурс, они сохраняли. И просто-напросто шли дорогой легче, короче и приятнее. Вот так я желаю всем. Спасибо.